Ой, запись включил. Так, вс. Ну здравствуй, здравствуй, наш мальчик. Стоять, это не, это не моя мама. Ну давай кто изговаривай давай стоит. Вопрос. Здрасте. Ну здрасте. Э, вот, где моя мама? А вот я мама уже умерла. Я об этом же, кто-то не позвонил, у меня телефон был, кто-то не позвонил, Туда. да, а я откуда знаю? Не, да, это я согласен, отлом. Ну, это да, что-то ну, стоит, ну, что дальше, если что, пока мне тут не было, оказывается, и ёлку что-то верить, мне то попадали в мальчика и срощаются, ну, все бы здесь, кто я, что тогда ну ладно, что строить интересно. Ага, -а -а, ну пока сам не вижу, это либо аптека, либо больница. По заброшкам нельзя, но ну, не можем. Ну <с> а что, не можем. А по-вотому я подпрыгнул. Если что даже если так капец, оказывается у нас еще и блин взрыв еще больше произошел, еще там один, там еще чуть -чуть... искра залетела, там еще больше искра залетела, видите, раз только там было, стали еще больше разницы, но трескается по углам, расходится с земля. Раньше да, он там был, а вон тут, вот вот так. Ну, такая белья. Что-то вот подохли все. Я сняла. Вот, человечество стало. Вот. Белья, ну... Блин, все тут рады, Ай, блин. Я раньше тут было, стоп. В это-час, в это время. Тут речь... Тут все в жопу. И, блин, речные пошли. И это ваш же А, жопу. А, все ну, речь. Так что вот так. Да, аккуратненько сваливай. Да, а то тут... Пекет. Вот. Опа. Вот. Так. Все, пошлите дальше. Так, идем Ибьм. Давайте прикольнемся отключим. О, а меня не выпекалась. И прикольно, мне нравится. Окей, рельсы. Прикольно, И религия такой бой. О, вот это, это. Капец. Оказывается, это вкусно. Опять не друзья, от здесь. Ну, это э, Мама, опередите, э, я тебе дал, вы, раз, два, три, четыре, ну, тогда. Как бы, Хотя, так, так, так. Э, э, э, э, у меня вообще молодец, мы прибыли. Упало очень. прибыли, ну, ладно. что-то мне я только. вот. дом, есть, и дом и нет. Нет, У меня ничего нет. У этого дома. На данный момент у меня ничего нет. У этого дома. Есть, на данный момент ничего нет. Вот, я дом. Я а, тебе типа, на каждом доме такой. Нам сказали даже в этом деревне, что у всех был себе такой. Ну, даже копперку у меня новый теперь, потому что не было. Ой, посмотрите как красота! Этот поменял пол такой, ну, посудил. У ну, меня а это вот новый телевизор визар поставил, филизер поставил, вот на этот. Обувь, я ее одевать не буду. На полочка, такой новый телевизор. тут ничего не поменялось. Ну, вот полочек, как не было, мне кажется. Ну, зерко я щеку эти очки попаковал. И все красиво. А так все. Так конечно, легко. хотя хочу... бы ну, как-то думал, что это такое не позволит на на на За. так я долго будешь у меня лотов только хочу только я стою ну, так или не хочу юг спалить. он когда мы встали, грязь Нет, у нас 음. Да, вы спросите, почему детей так потом Потому что у детей не лекарственные пили. Вот так, сейчас я возьму мешочки. Затей. Так, лови! Где им убить можно? Не понимаю, как? Ха-ха! Вс, беги, беги, беги, беги! Типа. Куда ко мне? Куда, куда, куда? Я сейчас куда-то придушу тут. А куда ты? У меня слишком не так много. Эээ, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда? Куда? куда куда куда куда куда куда ты идешь блин я хочу на самом деле еще знаете что сделать за работы работу чернобы либо даже вон там. там тоже хорошо но там не чернобы там просто не взорвался один здесь вот и не, не как 4 они а, да. а, пока что там тоже там тоже затягивается. Темная станция, да, я понимаю. Но... Там же нам нужно смотреть поменьше, там больше, чем тут. Тут же не видят там 90, Раньше. Сейчас нужно разделивать, там же может увидеться угу. только мне угу. ой, как долго бежать оттуда, это... Сапоги сюда не ходит утро. нас новая рельс вот угу. поставили, поставили, нам что Жиза, Да, это не жиза, это жиза. Так. Я же так они делали рельсы, даже вот это коробочку. то бонус. Тут он немножко а он вперед, как вы, как вы. Так, идем, идем, идем. Что, значит, что... Так, у Я но Черно... ну, не вернусь. А что вот, надо... Копец, хорошо, что у Ой, как поры Блин, Не потушишь, молодец. Чтобы я потушил, что-то тоже. А вот тот дом стоял. Его, его просто убрали. Потому ну, что он. Во-первых, это тоже работало, чтобы за всю камень не брать улететь. Вот. тут тоже кусок вот этих. Подпомню, а вот тут был вход. Вот, вот, видите, даже обилила. Мой дом. Говорили, а потом я... Короче, там... Ну, вот так. Он пришел сюда. Что будет дальше? В следующей серии. Еще маленькая новость. Десятого серия... До 25 пятого будет выходить только один... Роблок. Это значит, что я Роблок очень...